Всем привет, дорогие друзья! С вами One и я вам готов представить свою первую карту а, для Майнкрафта. А, называется она Quake Champions Minecraft Edition. Предназначена она для а, снапшота 20W19A. Я также ее буду обновлять, как, так же как и свои датапаки. Давайте зайдем на нее и сыграем пару раундов. Итак, друзья, когда мы переходим на карту, то мы попадаем в лобби. У нас есть две таблички. Одна нам говорит о том, что карту создал я, Банануан. И если мы по ней кликнем, то у нас увидится сообщение в чат. Мы по нему можем кликнуть и перейти на мой YouTube-канал. А также кнопка «Телепортируется в лобби». Кстати, сейчас со мной играет мой подписчик. И вы можете присоединиться к нам в Discord-сервер. Где сможете узнать о следующих наборах для съемок в Майнкрафте. Вот, и давайте-ка приступать. Вот, телепортируемся в лобби. Я буду, пожалуй, за хрюшек. Вот. О. Так. Ой. Вот, и он, короче, вот у нас будет уточкой. Начинаем игру. Нам выдается арбалет, и мы спаунимся в случайном месте. Вот. Мы будем умирать, как только мы получили а, урон какой-либо. Вот. Сверху у нас есть две шкалы. Это шкала убийств желтых и синих. А, так. Ух ты, он лох. Он упал. Кстати, если мы... Ой-ой-ой. Если мы упадем на а, шипы и кнопки, мы умрем. Вот Такие дела, так что будьте, друзья, осторожней Не гоняйте, пацаны Вот Также в следующих обновлениях карты Я собираюсь выпускать а, Новые какие-то локации Так Он упал Кек. Кстати, тут у нас Рандомный спаун Так, так, так, так Где? Где? Ага. -а. Арбалет у нас, кстати, перезаряжается э, сами через какой-то период. На, все. Так. Чтобы победить, нам надо э, убить 10 раз. Так. Так. Оп. А я вот так. На. Так. Вы можете также играть с друзьями. Он упал на шип. Точнее, наступил. Ух ты ж, зараза. Ё-моё, смотри, вот чё творит. Да блин, как он это делает? Так. Нет. <смех> да. Uh, кстати, вот эти вот черные штучки, они нам позволяют uh, небольшое время скользить. Так, сейчас я вам это продемонстрирую. Продем а, так продемонстрировал бы нет на так да как смотрите он что-то это вообще прям тащит так а багровые кнопки нам позволяют высоко прыгать так блин он сейчас чего выиграет, что ли не так и вот мы можем скользить на. Так. И, кстати, при этом, то есть эта карта, она, ну, не сильно будет нагружать э, ваш компьютер. Тут задействовано э, два вроде командных блока. Вот. Поэтому мы сейчас упали. Да. Так, кек. А, сейчас мы убьем его. На. Так, и как мы видим, у нас почти шкала заполнилась. И у него тоже. Нам надо обязательно сейчас выиграть. Так. Заразы. Так. Ты где? Так. На, есть, есть. Так. Стрелы у нас автоматически удаляются так так так так есть так мы уже наравне идем <сíck> <сíck> на. так так так так где он он там и вот мы когда выиграли нам пишется в чат то что команда э, хрюшек победила э, с вами Итак, ну а с вами был Банан Алан и подписчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет еще очень много интересного. Всем удачи, всем пока.